Приветствую всех дорогих учеников в 19-м уроке начального курса арабского языка. Всем ассалям алейкум. В этом уроке мы завершаем изучение арабского алфавита, с чем вас и поздравляю. Однако данный урок не последний в курсе. Будет еще один урок 20 следующий, в котором мы еще раз пройдемся по ключевым вопросам, изученным в курсе, и сделаем дополнительную тренировку, особенно что касается похожих в произношении звуков. Сейчас же нам предстоит изучить оставшиеся четыре буквы и начнем по традиции с изучения произношения звуков, обозначаемых этими буквами. В этом уроке я посчитал необходимым объяснить произношение в живом видео на камеру. Думаю, так будет информативнее для вас. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, у нас в арабском алфавите есть четыре буквы, которые имеют звучание, похожее на согласный «з» однако все они произносятся по-разному, имеют существенные отличия в своем произношении. И сейчас я постараюсь коротко, наглядно показать, в чем именно эти отличия. Мы с вами в предыдущих уроках изучили букву Z и «зэль», межзубную «зэль». В этом уроке мы изучаем букву «зо» и букву «дод». Так вот... Данные буквы, которые мы сейчас изучаем, они твердые. Предыдущие обычные, не являющиеся твердыми, и с буквой Z и с буквой Z огласовка Фатха произносится э-образно, то есть за-за или the. А с буквами, которыми мы будем изучать сейчас, огласовка Фатха звучит О-образно, из-за того, что они твердые. Так вот, за счет чего достигается твердость. Возьмем сначала пару «зель» и «зо». Обе эти буквы являются межзубными. Как вы должны помнить из предыдущего урока, буква «зель» произносится касанием кончиком языка края передних зубов. «Зе», зе, зе». А буква «зо», которую мы сейчас будем изучать, тоже межзубная. Мы тоже касаемся языком края передних зубов, но смотрите, какая разница. Запомните, пожалуйста, сразу два аспекта. Во-первых, язык прижимается сильнее, гораздо сильнее, чем при произношении «зель». И второй аспект – то, что мы язык выдвигаем немного вперед, Например, на несколько миллиметров. «За». «За». Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в момент произношения Вернуть язык назад и проскользить по краю зубов. При этом сильно его прижимая. За этот, вот за этот счет да, достигается твердость. Смотрите. Зе! Возвращаем язык, выдвигаем сильнее вперед. Еще раз сравните с э, изученной нами буквой Зель. Зель. З-зель. Возвращаю язык назад в момент произношения. И скребу зубами по языку: Зе! Зе! Зель. Зель. Потренируйтесь самостоятельно, лучше перед зеркалом, чтобы посмотреть, как работает ваш язык. да как он становится. И а, еще в идеале, если вы запишете себя на тиктофон и сравните, как меняется звук. Или вы просто касаетесь кончиком языка края зубов, или вы его еще а, более выдвигаете сильнее вперед, и потом по зубам скользите. Зель-зе. Зель зель за Это что касается произношения буквы за Как она Почему она получается твердая? Следующая буква, которую мы изучаем в этом уроке, это буква дод. Дод. Значит, артикуляция ее произношения такова, что бок языка касается боковых коренных зубов с какой-либо стороны. С правой или с левой? Дод. Дод. У меня справа. У кого-то лучше это получается слева. Есть люди, у которых с обеих сторон одновременно два э, бока языка, да, и справа и левый, касается коренных зубов с обеих сторон. На самом деле здесь нет каких-то э, эталонных правил, четких, да, что именно с какой-то стороны или с обеих сторон вы должны пробовать. Как у вас получится, это индивидуальный момент. Может быть, вам будет удобнее слева, может быть, справа. Может, даже с обеих сторон получится. Вы должны попробовать и так, и так, и потом понять, как у вас лучше получается. Значит, чтобы понять, получается или нет. А, вообще, смотрите, звучание буквы «Дот». Оно таково, что эта буква похожа одновременно и на D, и на Z. То есть, это такой особый звук, твердый, который а, имеет оттенки звучания и «Д», и «з» одновременно. Да, да, да. При этом у арабов, у носителей языка, даже у одного и того же человека в каком-то случае бывает получается ближе звучание к «з», а в другом случае ближе к д. Здесь нет тоже, опять же, идеального какого-то варианта, чтобы он вот всегда вот именно этот вариант был всегда будет где-то проскальзывать ближе к З или где-то ближе к Д. Но важно, чтобы этот звук был твердый, такой вот насыщенный. До, до, до. А, что касается тренировки, да, ну здесь лучше всего использовать диктофон. То есть, во-первых, артикуляцию. Звук должен быть образовываться четко между боковыми зубами и боком языка. Но ну, немножечко, может быть, передние зубы тоже задевается, да? Да, ДОЛИН, ДОЛИН, ДОЛИН, вот в этом месте. Это, конечно, показать сложно, уже не так, как с буквой ДО или ЗЭЛЬ, но, тем не менее, вы должны понимать процесс вот этого. Далее, что касается произношения буквы DOT, еще хочу один момент упомянуть. У нас согласовка ДАММА как раз таки, Называется с арабского языка, да, а в арабском оригинале она содержит букву ДОД в начале. И, соответственно, это дом. В русском языке, в некоторых учебниках, ее название пишется как ЗАММА, а в некоторых как ДАММА. Я привык произносить как ЗАММА. Но некоторые люди со мной спорят в комментариях, дескать, правильно говорить ЗАММА. Или правильно говорит дамма. Где-то увидели, что я написал замма, говорят, нет, ты не прав, должно быть замма. А кто-то где-то увидел, что я дамма написал, говорит, замма правильно. Мы никогда на русском языке не сможем написать так, как оно должно звучать в арабском. У нас нет такой буквы. Соответственно, мы пишем транскрипцию, по сути. И так как буква в арабском языке буква дал имеет такое хамелеонистое, так скажем, да, звучание двоякое. Принято писать «изамма» и «дамма». То же самое у нас есть термин идафатун, «Идофа». Там тоже буква «дод» и в учебниках пишется «идафа». Но изофетная конструкция. Если принято э, писать «дод» как «д», то почему пишут «изофетное», а не «идофетное». Есть учебники, где пишут «идофетное». Но я в одном и том же учебнике видел, когда говорят и ДАФА, и тут же говорят изофетная конструкция. То есть, дорогие друзья, эта буква даже в терминологии в другой двояко да, трактуется. Она или Z пишется на русском языке, или Д пишется на русском языке. Поэтому вот эти споры бессмысленны. Я не буду на них тратить время, вы меня должны понять. Есть люди которые более существенные вопросы спрашивают, которые требуют действительно разъяснения, более серьезные вопросы. А вот эти вот споры мы оставим. Сразу заранее предупреждаю, что не надо мне вот это писать и спорить, что вот именно так и все, или да, или за. Потренируйтесь самостоятельно произносить эти буквы. Перед зеркалом the, the и на диктофон DOG. Еще раз а, пройдемся по произношению букв и начнем с буквы ⁇ То ⁇ о которой я не говорил раньше. А, буква ⁇ То ⁇ является твердой и она произносится гораздо тверже и энергичнее, чем из ранее изученная буква ⁇ Т ⁇ Буква ⁇ Т ⁇ которую мы изучали ранее, она мягкая, а вот буква ⁇ То ⁇ она твердая. За счет чего достигается твердость? За счет того, что язык прижимается сильнее к небу у фронтальных зубов. То есть, если букву Т мы произносим просто легонько касаясь языком Т-Т-Т, то здесь мы прижимаем язык более сильно. Получается твердый звук. Таким образом, огласовка Фатха звучит образно, а огласовка кясра становится похожей на И. Согласовкой Фатха буква звучит следующим образом. ТО, ТО, ТО, Согласовка Кясра, ТЫ, ТЫ, ТЫ, И согласовкой ЗОММА, ТУ, ТУ, ТУ, Следующая буква, буква ЗО. Прочтем согласовкой Фатха. ЗО, ЗО, ЗО, Согласовка КЯСРА, ЗЫ, ЗЫ, ЗЫ, Согласовкой ДОММА, до, до, ЗО, следующее Следующая на очереди буква СОД, СОД. Мы изучали ранее букву СИН. Так вот, буква СИН схожа с русской э, буквой С, а буква СОД произносится особым способом, когда прижимается бок языка и касается верхних коренных. Внимание, не фронтальных, не передних, а коренных зубов, боковых, то есть. Э, воздух проходит между боком языка и коренными зубами, как и в случае произношения буквы ДОД. СО. СО. Со, сы, сы, сы, со, со, со, из уже оговоренная нами буква до, до, до, до, ДЫ, ДЫ, до, до, до. До. Во второй части урока пришло время изучить написание каждой буквы. Переходим к детальному изучению письма буквы ТО. Ее написание несколько сложнее, чем ранее изученных нами букв. Давайте запомним сразу ключевые особенности буквы. Во-первых, буква является высокой, ее вертикальная часть в виде вертикальной линии возвышается на две клетки. Таким образом, высота буквы ТО равняется алифу или букве ЛЯМ, изученными нами ранее. Во-вторых, нижняя часть буквы имеет достаточно большую округлую каплевидную часть, лежащую на строке своим основанием. Хотел бы особо обратить ваше внимание, что данная округлая часть имеет каплевидную форму. То есть она не круглая, не полукруглая, а именно каплевидная. Правая часть более округлая, чем левая часть. Почему важно обращать на это внимание? Потому что это делает ваш почерк более аккуратным, красивым, идентичным, да? То есть аутентичным к арабским изначальным шрифтам. И визуально вам будет просто-напросто легче эти буквы потом в своем письме различать. В анимации вы можете наблюдать написание буквы в отдельном положении. Сначала сверху вниз чертится вертикальная линия до строки, затем делается резкий разворот и пишется округлая каплевидная часть, которая своим основанием должна прочерчиваться вдоль строки. Букву можно и нужно писать, не отрывая пишущий инструмент, то есть ручку или карандаш, от листа бумаги. Высота каплевидной части примерно в одну клетку, ширина буквы составляет примерно полторы клетки и высота две клетки. В начальном положении буква пишется точно так же, как и в отдельном, с той лишь разницей, что мы не останавливаемся после завершения письма круглой части, а продолжаем вести соединительную линию влево до следующей буквы. В срединном положении порядок письма несколько иной. Здесь не получится писать без отрыва от листа бумаги. После соединительной линии мы должны начертить каплевидную часть буквы, затем продолжить соединение до следующей буквы влево. А чтобы завершить написание буквы, нам необходимо дочертить вертикальную линию после того, как слово будет написано. В конечном положении порядок написания буквы схож с написанием в срединном положении. Поэтому подробно останавливаться здесь я не буду объяснять. Просто посмотрите на анимацию. Здесь все то же самое, что и в срединном положении. Разница лишь в том, что у нас нет соединения влево. То есть линия влево не продолжается, потому что это буква в конечном положении. Там нет за ней следующих букв. Прочтем слова-примеры с буквой «то». Слово, в котором буква ⁇ то ⁇ находится в отдельном положении, это слово ⁇ Шартун ⁇,⁇ Шартун ⁇,⁇ Шартун ⁇ Здесь буква ⁇ то ⁇ находится после буквы ⁇ ро ⁇ и, как известно, буква ⁇ ро ⁇ не имеет соединения влево, соответственно, буква ⁇ то ⁇ являясь последней в слове, не соединяется ни с какими другими буквами, и ее начертание считается отдельным. Шертон, şart. условия, положение, например, положение договора или условия договора, условия, э, условия какого-то соглашения и так далее. В начальном положении буква ТА показана в слове дорога, путь, Тарикон, Тарикон, Тарика, Тарика. В срединном положении буква то находится в слове хатарун, хатар, опасность. Данное слово можно часто увидеть на указателях. Хатарун, хатар, хатар. И в конечном положении буква то находится в слове хатун, хатун, хатта. Буква то здесь удвоенная, над ней есть шадда, обратите внимание, и читается она, соответственно удвоено. Хаттон, хаттон, хатто. Это слово означает линия, черта. Что касается написания буквы то, то она пишется абсолютно так же, как и буква то, а единственное отличие это точка над округлой частью. Поэтому здесь нет смысла отдельно говорить о написании буквы «зо» в разных положениях. По факту мы пишем ту же самую букву «то», только ставим точку над круглой частью. Таким образом и получается буква «зо». Поэтому сразу же перейдем к прочтению слов-примеров. Первый пример – слово «эльфэзон». «Эльфэзон». «Эльфэз». Это слово означает во множественном числе слова, выражения, фразы, термины. Обратите внимание, что слова, э, здесь значения не просто слова какие-то любые, а именно специализированные слова. Когда мы говорим о э, словах или выражениях, как, какой, имеющих какое-то специализированное значение. Например, юридические термины. Буква «зо» здесь в отдельном положении, потому что она стоит после «алифа» которая не соединяется влево, и за самой буквой «зо» тоже нет никаких других букв, поэтому здесь она в отдельном положении. Есть у нас ä, слово, где буква «зо» есть в, в отдельном положении, в конечном. Это слово «левзон». Это слово то же самое, что «альфаз», только в единственном числе. «Левзон» — слово, фраза, выражение, термин, какой-то специализированный термин лявдун. Множественное число альфа -з. В начальном положении у нас буква ⁇ за ⁇ есть в слове ⁇ зыльюн ⁇.⁇ зыльюн ⁇.⁇ зыль ⁇.⁇ Тень ⁇ Слово тоже довольно часто используемое. Вообще, дорогие друзья, я стараюсь использовать в примерах, повторюсь, часто используемые слова. Где-то, наверное, на 99% я стараюсь использовать именно слова, которые часто используются в речи, которые могут вам пригодиться. Поэтому желательно завести личный словарик, записывать эти слова и выучить, если вы планируете изучать арабский язык для того, чтобы использовать его в речи, в практике, а не только для того, чтобы просто научиться читать Коран. Далее, в срединном положении у нас слово «муназзаматум». Это слово означает организация. Буква ЗО здесь удвоенная, что нам дает дополнительную практику в прочтении не только в единственном варианте этой буквы, но еще и в удвоенном. Муназзаматун. Муна зама Буква СОД пишется в своей округлой части каплевидной, точно так же, как есть это. Часть у буквы ТО и ЗО, но разница в том, что есть еще хвостовик, который опускается вниз под строку примерно на пол клетки и возвращается вверх к строке, чуть-чуть превышает линию строки и таким образом завершается написание буквы СОД в отдельном положении. Посмотрите, пожалуйста, на анимацию. В начальном положении буква SOD пишется несложно по сравнению с отдельным. То есть у нас нет хвостовика, мы просто э, после написания каплевидной формы округлой части э, продолжаем соединение влево к следующей букве. При этом, чтобы буква SOD как-то визуально лучше отделялась и правильнее так писать, у нас должен быть небольшой э, загиб вверх над строкой. Примерно на, ну скажем так, на одну четверть клетки или на одну треть клетки. Не сильный такой загиб. То есть половину клетки не надо его доводить, это будет уже слишком высокий. И в срединном положении буква SOD пишется, в принципе, аналогично точно так же, как мы пишем округлую часть буквы ТО или буквы ZO в срединном положении. Сначала введем соединение от предыдущей буквы справа. Затем рисуем каплевидную часть, затем делаем небольшой изгиб вверх и продолжаем соединение влево к следующей букве. В конечном положении буква SOD схожа с отдельным положением, но разница в том, что у нас есть соединение справа то есть мы ведем соединительную линию и только затем рисуем каплевидную часть и их восставик. Переходим к прочтению примеров. И первый пример это слово ХОССУН. ХОССУН. Хос". ХОССУН. ХОССУН. ХОССУН. Особый, специальный, частный или приватный. То есть это слово э, часто используется, когда мы говорим о каком-то специальном термине или каком-то специальном свойстве чего-либо. Буква СОД здесь удвоена. Обратите на это внимание, читается она так усиленно, удвоено. Хассон. Хасс. Далее, э, пример со словом э, суратун. Суратун. Суратун. Сура. Это означает фотография или картина. Пример, в котором сод находится в середине. Слово кассатун. Кассатун. Касса. Касса. Рассказ. Повесть. Следующее слово. Шахсон. Шахсон. Шахс. Особа. Персона. Какое-то лицо. Тоже частое слово, когда мы говорим особенно в таком формальном стиле речи, в юридических терминах. Шахс. Какое-то лицо. Независимо от пола. Например, в термины персональные данные будет использоваться это слово. «Баянату шахсия». Баянатун Шахсые. Баянатун Шахсые. Прилагательное шахсые. образовано от слова шахс, то есть персональные. Написание буквы ДОД схоже с написанием буквы СОД, с той разницей, что есть точка наверху, над э, округлой частью буквы. То есть мы по факту пишем ту же самую букву СОД, но ставим точку сверху. Поэтому здесь нет необходимости подробно говорить о написании. Мы уже поговорили о письме буквы СОД. Перейдем к прочтению примеров. Первый пример. Слово «мирхадун, МИРХАДУН. МИРХАДУН. МИРХАД. МИРХАД. Это слово означает уборная, туалет. Как понимаете, слово «нужное» и «частое». Следующее слово «дорбатун», «дорбатун», «дорба», «удар», «тефаддоль», «тефаддоль», «тефаддоль», «будьте добры», «соизвольте», «пожалуйста». Данное слово говорится в ответ, когда у нас что-то просят, мы, допустим, «дай мне, пожалуйста, ручку». Мы даем ручку, говорим «тофаддаль». «Пожалуйста, бери». В следующем примере показано прилагательное «ридон». Рид". Рид". Рид". Достаточно сложное слово для произношения, потому что у нас есть буква «рин» в начале и есть буква «дод», которая тоже произносится достаточно своеобразным способом, непривычным для русскоговорящих людей. Поэтому, наверное, вам потребуется немножко потренироваться это слово произносить. Арийдон. Арийд. Это прилагательное широкий. И в завершении урока мы потренируемся еще раз э, с теми же словами читать слова То есть здесь мы берем слова, которые изучили в этом уроке, и из них можем составить слова Например... Тарикум аридун Тарикум аридун Тарикум аридун Широкая дорога Левдун Хасун Левдун Хасун Левдун Хасун Специальный термин, специальная фраза Левдун Хасун Шертум Хасун Шертум Хасун Шерту Хасун Специальное условие Шертум Хатор ШАРТУН хатор, Шарт опасное условие, да? Тоже может быть какое-то опасное условие для нас, допустим, в договоре или в уговоре каком-то. ШАРТУН хатор, ШАРТУН аридун, широкая линия. Шахсун хаторун, шахсун хаторун. Шахс Хатар, Опасное лицо. Да, то есть, какой-то опасный человек. Опасное лицо. Шариун ариидун. Шариун ариидун. Шариа ариид. Широкая улица. Слово улица, шария а, мы изучали э, в предыдущих уроках. Э, По-моему, в уроке о букве Айн. ШАРИ'УМ ХАТАР ШАРИ'УМ ХАТАР ШАРИ'УМ ХАТАР ШАРИ'УМ ХАТАР Опасная улица. Здание, я думаю, вы уже понимаете, какое должно быть. Это потренироваться писать изученные буквы, произносить их с тремя голосовками по отдельности, затем потренироваться, писать изученные слова и фразы, которые мы разобрали в примерах, и, соответственно, прочитать эти слова и фразы по нескольку раз, потренироваться, чтобы у вас а, получалось хорошо. На этом данный большой урок мы завершаем. В следующем уроке мы а, повторим все ключевые моменты, которые изучали в этом курсе, и потренируемся произносить слова, содержащие похожие буквы, например, букву син и букву сод, букву дод и букву дель, букву С и букву сод и так далее. На днях я постараюсь данный практический урок, закрепляющий, выложить в завершение этого курса. А пока что благодарю всех, кто досмотрел урок до конца. До встречи в следующем уроке. Ма